Слышите, когда играет рэп афроамериканский? Ребята, мы начинаем сегодняшний влог и снимаем его, так скажем, с помойки. Да, потому что решили мы 25 числа все-все выкинуть ненужное, все нужное оставить с собой. И мы отправляемся на поиски елки. Я не знаю, получится ли у нас купить елку. Вот, может быть, даже не купить. Может быть, мы ее просто найдем, но... Мы отправляемся и сегодняшний влог посвящаем Рождеству. Мэри Крисмас, друзья. Мэри Крисмас. У, у нас на улице плюс 19. Аня приготовила куртки, как будто бы зима наступила. Ну, мы а мы воду не взяли, а воду надо брать обязательно меня немножко вчера, когда я въехал в Калифорнию, шокировала цена на, на бензин. У меня пришлось заправиться по 4,45. Я уже думаю, неужто пока меня не было в Калифорнии цены закачили. Нет, все нормально, 3,22, 91. Так что еще пока живем. Мисса Нюта, хочешь тайский суп? Хочу. Адю. Хочу. Если тайцы сегодня работают, если у них сегодня не Крисмас, заедем, хряпнем, ну да, хряпнем да, супчику да. томка М -м, со шримпами. Наташа в лайвстриме с блогером, блогер Женя, она переехала недавно из Казахстана и живет теперь во Флориде. Вот так вот мы снимаем лайвстримы, это формат 360 градусов. Вот видите, сейчас идет лайвстрим в перископе. Вот так вот, вот видите, вот я так, тебя так тебя. вот. Да, такая камера, вот она крепится. Привет, как Техас? О, Техас был. Э, как, как это можно объяснить? Только что была трансляция. Многие из вас ее видели в перископе. Я выхожу из этой двери. Значит, я выхожу из этой двери, иду показывать э, улицу, там показывать, что вот тот же И оттуда идет Женя. Женя, ну, знаете, мой же друг Женя идет с семьей. Э -э он, из, он же в Сан-Франциско. Он мне писал в лайвстриме. Он мне писал в лайвстримах и вообще в сообщениях. Это, как оказывается, был сюрприз. Вот этот сюрприз, который вот этот человек. <связано> вот он, вот он. Это был такой подготовленный сюрприз. А вот эта женщина все знала. Вот этот ребенок тоже все знал. Вот, вот она, маленькая ехидная личика, да. Паша тоже все знал. Вон Паша с Марком. Дай, дай, Марку покажу. Марк, привет! Ха-ха, что... Паша! А ты же умеешь говорить привет? <з Him> <рех> вот так привет, вот, Диночка, да? Признайтесь, сколько вы дней уже? Когда вы приехали? Когда мы приехали? В субботу были. В субботу уже были. Вот в субботы я, значит, еду, Переписываю с ним в смс, в мессенджере, там, как ехать, да. А мы тут вот идем в парк погулять, да, там. А мы сейчас, говорит, пошли погулять, а все закрыто. Причем там, у себя, в Окленде. Вот так вот бывает. Представляете, друзья сделали новогодний сюрприз. Новогодний подарок. Я этого человека очень люблю. Вся моя семья очень люблю. Поэтому это такой подарок, не просто... Это душевная связь. Блин, это круто. Это все записалось в Перископе. Я скачивать Перископа не буду. Ссылка вот о том, как все это произошло под этим видео, ребята. Скушайте вот пока наш кворчащий супчик. Кворчащий. Вот он, это Note, Samsung Note Но самое интересное, пользуются и Android, и iPhone Так что, причем и десятый у них в семье есть И А он не так, ты даже не обеспечиваешь Даже не мечтаешь Сегодня ни трафика, сегодня вообще народа нету никого на улице Ну почти Чего ты хочешь, машин? На... Да, а, ты хочешь можем... сюда посмотри? Я вот здесь вот Маша и папа. Давай передадим привет. А, да. а ты помнишь новогоднюю песенку, я которую я ты пела? Я Давай. Да? Не хочешь? Мы новую выучим. Мы обещали на новый год новую песню. Мама Аня нам новую песню про, так скажем, про, про спонсируешь, про продюсируешь. Ну вот на прошлый год была на лесу родилась елочка для Маши. Ну этот стихи мы тоже. Все, все, мы запишем обязательно а потом на YouTube, Маша, на выступление. Ну что, садимся за стол. Гости дорогие, смотрите. Где? Рыба. Рыба а, картошка огурцы в салати. Сюда. хочешь себе здесь сел? Ну да. Хорошо. А -а -а. Картошечка. Что такое морковь? А -а -а. Селедка. Рыба. Селедка. Рыба. Ну что? Давайте сейчас. будем тосты говорить. Ну что, мы все за столом. Все. Здесь, как говорится, Павлик, Мисанюта, Женя, Дина, Марк, Забугорский и Маша. Друзья, мы сегодня собрались в этот 25 декабря, американский крисмас, так скажем. Day. Но сегодня он в ночь был, 24 25. Но для Нашей семье сегодня праздник то, что вы приехали, реально. Помимо того, что у нас сегодня год и 10 каналу, это, это тоже хорошо, но это неожиданный сюрприз и за вас, за вас, за вас, за вас. За вас. Сюрприз, да. да, вот сюрприз точно получился. Знаете, очень хотелось бы, чтобы ваши друзья, ваши близкие, Дарили вам не только материальные подарки, а именно такие впечатления, которые я ощутил сегодня. Мы пересмотрели несколько раз вот это видео, этот лайвстрим, этот лайвстрим, где у меня было такое лицо, потом я а просто, я просто, я просто опешил, и это и это было круто. С наступающими! Бом, -бом, -бом, Бом, Да, держи, мама. Все, дети все забрали. Ну что, с вами мы увидимся теперь уже завтра. Если видео понравилось, ставь лайк. Если видео не понравилось, ставь лайк тоже.